Под колодой под колодой у нас карта двойка мечей ну что ж это карта когда мы принимаем решение причем такое знаете серьезное решение боимся боимся что сделаем ошибку боимся что решение будет неправильным вот эти вот страхи останавливают нас для того чтобы как бы двигаться вперед для того чтобы Начать сам процесс вот этих, вот этих вот перемен, принятия решения. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре креста у нас рыцарь кубков, которую перекрывает туз посохов. В основе вашего креста двойка посохов, в недавнем прошлом десятка пентаклей. Во главе вашего креста восьмерка Пентаклей, в ближайшем будущем тройка кубков. Для вас, мои дорогие, Верховная Жрица, в вашем окружении тройка мечей. Надежды и страхи у нас король посохов. И чем все завершится? Пятеркой посохов. Ну что ж, давайте начнем с «Малого креста», «Рыцарь кубков» и «Туз посохов». Ну, такие карты, знаете, любовные, я бы даже сказала, но для кого-то, кто-то кому-то могут сделать предложение. Вот такой романтичный «Рыцарь». «Рыцарь кубков» — это, может быть, молодой человек, недостигший возраста 40 лет, Элемент воды, раки, рыбы, скорпионы могут быть, либо любой влюбленный мужчина, молодой мужчина, вот у нас выражается как рыцарь кубков. Для тех, для кого любовь не ваша тема, это может быть предложение чего-то, какое-то приятное предложение, что-то, что вас обрадует, вам могут предложить работу, могут предложить вступить в бизнес разрешится какая-то проблема, может быть, вы узнаете какую-то хорошую новость, может быть, и тут же рядом с ней карта туз посохов, опять-таки очень хорошая эта карта для тех, кто вот влюблен, это страсть, это прям не любовь, а страсть, сколько эмоций, сколько прям огонь, так как туз посохов это такая огненная стихия. Ну, а еще раз, если это, опять-таки, любовь не ваша тема, то тоже хороша эта карта, туз посохов. Это, может быть, именно работа. Посохи у нас символизируют работу, карьеру, проект какой-то, дело какое-то, что-то такое, креативное может быть что-то, может быть, вы что-то новое начнете, или у вас было какое-то хобби, которое вы решите перевести, например, свое дело в свой бизнес какой-то. Посохи – все, что связано именно вот с, с с креативностью, артистизмом. Может быть, у вас свой салон, может быть, своя парикмахерская, может быть, что-то, ателье какое-то, магазин какой-то вот, или галерея какая-то. Все с этим очень замечательно. В общем-то, в любом случае, со стороны карьеры работы – это хорошие карты, либо со стороны отношений тоже довольно такие, знаете, очень романтические карты вам выпали. А в основе вашего креста двойка посохов, корт, э, карта, которую я часто называю открытых дверей. Двери открытые, вот эти два посоха, они как символ открытых дверей, э, куда ты не пошел бы, э, все тебе как бы хорошо будет, тебе все подойдет. Э, посохи, в общем-то... Э, в любой как бы, колоде, они всегда одинаковые. То есть, что бы вы ни выбрали, если тут вы боитесь какого-то выбора, в карте двойка мечей у вас, какие-то страхи, то вот по этой карте наоборот. Куда бы вы ни пошли, каким бы путем вы ни пошли, какой бы э, вариант вы ни выбрали, все равно все будет довольно позитивно для вас. Эти посохи, еще раз, одинаковые. Часто э, э, персонаж на этой карте, он держит э, глобус, э, а здесь глобус стоит перед ней, то есть весь мир открыт перед вами, то есть вы можете делать все, что хотите, у вас все благополучно, все получится. Опять-таки, посохи – символ работы, карьеры. Либо мы говорили о том, что это еще и страсть. Может быть, вы выбираете между двумя людьми, может быть, вы выбираете, какие отношения вступить, тоже может быть. В недавнем прошлом у нас «Десятка пентаклей» очень хорошая карта финансовая, она еще и семейная. Вообще, в первую очередь, карта говорит о том, что э, семья, такая обеспеченная семья, где деньги передаются, вообще описывают семью, в которой деньги передаются из поколения в поколение. Э, может быть, вы глава семьи, и вы как бы в ответе, финансово в ответе за все три поколения в вашем, вашей семье, из за родителей, из за детей, и за себя, либо десятка – это, знаете, в нумерологии это конец какого-то цикла. Может быть, вы достигли своего потолка вот финансового в данный момент. Кому-то прибавили зарплату, к чему-то вы стремились, к какой-то должности, соответственно, с, э, с какой-то зарплатой. И вот вы это получили, и вы чувствуете себя очень комфортно, потому что это очень комфортно с точки зрения денег карта. Ну и э, говорят часто, что ресурсы не всегда – это только деньги, это еще могут быть и моральные ресурсы, то есть у вас достаточно внутренних, душевных ресурсов для того, чтобы вот на, на все три поколения, то есть и на детей на своих, и на своего партнера или партнершу, и на ваших, может быть, пожилых родителей. Ну, а опять тема денег продолжается, причем очень позитивная тема. Восьмерка пентаклей во главе вашего расклада, говорящая о том, что вот зарплата идет. Восьмерка Пентакли описывает мастера своего дела, карта. Человека, который вот специалист вот именно в какой-то определенной области. Он может быть педантом, он может быть перфекционистом. Это человек, которому рекомендуют. Если вы что-то делаете, например, вы бухгалтер, вас все рекомендуют, потому что вы отличный бухгалтер. Если вы там мастер, обычно иногда это карта человека, который занят своим бизнесом. То есть даже если у вас какой-то мелкий бизнес, вы, может быть, часы ремонтируете или еще что-то, но вас все рекомендуют, к вам может быть даже вот знаете как как очередь может стоять, если вы парикмахер, например, то к вам всех все рекомендуют, мастер макияжа, что-то вот в этой в любой области, даже компьютеры или еще что-то, но вы специалист и ваша работа уже хорошо оплачивается, вот эти вот восьмерка пентаклей. Тут идет прогрессия 8-9-10, у вас наоборот получается 10, потом 8, но в любом случае, с какой бы точки зрения мы ни смотрели, все равно все очень позитивно с точки зрения финансов. Что еще вот по этой карте? Ну, да, комфорт, комфорт, финансовое такое, знаете, благосостояние тоже, что по этой карте, что по этой, тоже очень замечательно. В ближайшем будущем, ну, замечательно тоже все. У меня это слово «замечательно» в вашем раскладе звучит на каждой карте, ну и слава богу, потому что пусть так, чем будут, будет какой-то негатив, правильно? Тройка кубков, карта празднования. В традиционной колоде ее называют празднование после сбора урожая. То есть хорошо потрудились, а теперь можно и отпраздновать все это. Ну вот так и вы, может быть, добились чего-то, есть что праздновать. И в окружении близких обычно, если вы женщина, значит, своих подружек. Если вы мужчина, значит, своих друзей каких-то. Но это не имеет значения. Пол, друзей, это в современном мире все по-другому, Ну и тут вот вы, самое главное, что окружены вы своими близкими, кто бы они ни были, девушки, мальчики, неважно, близкие люди для вас, люди, с которыми вам комфортно, с которыми вам хочется праздновать что-то, хочется проводить время, вот так. Иногда, кстати, карту можно, можно интерпретировать с точки зрения бизнеса, потому что тогда говорят, что, может быть, у вас трое в бизнесе. Если вы, например, открываете свое новое дело или вы уже работаете, то у вас, вот, например, три партнера или три директора или еще что-то. Вы хорошо срабатываетесь. Посмотрите, как они друг, друг за дружку держатся. То есть вот это, вот это вы друг за друга держитесь. Ну и ваша карта, ваше иго э, э, – иго, по-английски, эго, вот так, эго, ваша карта эго, то есть то, что вы, э, карта представляет вас. В первую очередь карта говорит вам э, о том, что доверяй себе, доверяй своей интуиции. Э, что такое карта, вот, Верховная Жрица? Верховная Жрица, это вот, э, она сидит на своем троне и э, ничего не делает, только думает, и вот так вот размышляет, анализирует, заглядывает внутрь себя, э, и в первую очередь карта говорит, не торопись, посиди, подумай, не делай ничего в торопях. И, кстати, опять это резонирует с вот этой картой двойкой мечей. Не торопитесь, если боитесь принять решение, значит, надо что-то предпринять. Во-первых, в первую очередь доверяйте своей интуиции, когда вы принимаете свое решение. Карта интуиции и, знаете, даже каких-то предчувствий у вас под картой «Двойка мечей» тоже находится, карта «Луны», это вот эти предчувствия. И тут тоже вам карта говорит «Доверяй своему шестому чувству, доверяй своей интуиции». Проверяй, вот знаете, как сканируйте все, все то, что все свои решения через себя, как они у вас, лежат ли они у вас на сердце, лежат ли они у вас на душе, если нет, значит доверяйте себе, не делайте этого, если лежит все на душе, значит все хорошо, значит стоит как бы двигаться дальше, стоит принимать вот это вот решение, но не торопитесь вот по этой карте. Еще эта карта таких, знаете, оккультных наук, э, то есть, может быть, кто-то из вас решит заняться э, таро, например, эзотерикой, может быть, астрологией, или вы вот сходите к тарологу, к астрологу, поэтому вам выпало, то есть, вам, вам важна для вас эта карта э, к астрологу, может быть, эзотерику, кто-то вот в такой области что-то. В вашем окружении тройка мечей. Слава Богу, что карта не выпала вам, а что-то, кто-то, кто-то очень близкий рядом с вами, человек страдает. У человека разбито сердце. Разбитое сердце бывает из-за разбитых отношений, либо кто-то обидел. Обидеть могут любые люди, то есть могут и дети обидеть, и братья сестры, и родители, и на работе могут. Друзья, подруги могут предать и все остальное, поэтому мы не знаем, кто это вы. Вы знаете, кому это касается, и поэтому почему карта выпала вам. Надеюсь, это не вы разбили сердце кому-то, это первое, что я хотела бы сказать. А во-вторых, может быть, вам надо помочь этому человеку, то есть человек очень близок для вас. Например, ваш партнер или партнерша и какие-то вот такие серьезные проблемы на работе или проблемы с близкими родственниками, с братьями, с сестрами, может быть. Поэтому раз карта выпала вам, значит, вы как бы э, должны помочь этому человеку, поддержать его, выдержать, чтобы человек пережил вот этот вот период. Надежды, страхи, я не знаю, у каждого по-своему эта карта может проиграться. Король посохов, король посохов – это мужчина, это король, это не рыцарь, это уже состоявшийся мужчина. И какая разница часто вот спрашивают между рыцарем и королем? Если для отношений, то рыцарь, он еще не созрел для серьезных отношений. С рыцарем хорошо встречаться. Но тут, знаете... Нет гарантий, потому что пока он рыцарь, он встречается, придет время, он превратится в короля, то есть он решит, что я готов взять ответственность на себя для того, чтобы создать серьезные отношения, может быть, жениться или выйти замуж, и тогда как бы вот это вот, вот эта разница, то есть пока человек только вот готов встречаться, но это нормально, для чего люди встречаются, для того, чтобы узнать друг друга. И это еще не говорит о том, что ничего в этом нет плохого, в том, что он еще не готов. Никто же не тащит в ЗАГ сразу после, через неделю после знакомства, правильно? Надо время провести друг с другом, узнать друг друга. Ну, вот в данном случае король. Король уже у нас серьезный мужчина. Король посохов – это элемент огня, он и держит факел. Это львы, овны, стрельцы, люди огненные стихии, люди яркие. Они выражают себя как-то либо через одежду, через внешность, через свое тело как-то украшают себя, может быть, храбрый лев, то есть рвущиеся в бой, энергичные очень могут быть люди. люди могут занимать, Человек может заниматься какой-то такой артистичной профессией, профессией креативной чем-то, может быть, что-то в этой области боитесь ли вы его или надеетесь на этого. Для каждого по-своему, если надеетесь, это, кстати, очень хороший бизнес-партнер, потому что человек будет вкладывать всю свою энергию в это дело. Если боитесь, значит, может быть, какие, с какой-то точки зрения вы знаете этого человека, с негативной точки зрения вы знаете этого человека. Ну и последняя карта, ваша пятерка посохов, карта «Соревнования». Ну, а надо себя показать как-то в этом соревновании для того, чтобы вот вас как бы либо победить, либо вас вы, э, выбрали. Иногда карта говорит, например, вот, э, когда мы ищем работу, мы ходим на собеседование. И вы прекрасно понимаете, что вы не единственный кандидат, э, на, это, э, на претендент, и, значит, вам надо как-то выделиться э, в череде других, чтобы вас взяли на это место, на эту должность. Либо это может быть, если э, на работе часто бывает такая конкуренция между э, сотрудниками, чтобы вас повысили, чтобы показать себя начальству. И надо, надо показать. Бывает такое, и, э, может быть, борьба за какой-то проект. Вы хотите этот проект получить, чтобы вам дали, чтобы вы что-то как-то себя показали. Конкуренция в бизнесе бывает. Вот это вот тоже об этом говорит. И... Может быть, просто какие-то соревнования могут быть. Если вы занимаетесь спортом, то тут у вас какие-то вот... И, кстати, если вы в паре, эта карта иногда может говорить о конфликтах между вами. А почему конфликты? Потому что, посмотрите, они никто никого не слушает. Надо слушать друг друга. Вот когда ваш партнер или партнерша говорит, слушайте, о чем они говорят. Не просто ветер, слушайте, и тогда не будет конфликтов. Научитесь как бы слышать друг друга, а не попусту вот так вот как бы сотрясать воздух, мои дорогие. Ну, давайте посмотрим про любовь, раз обещала, значит, будет. Так, первые три карты для тех, кто в паре. Рыцарь мечей, ух ты, король кубков, ну, замечательно для тех, кто в паре, вполне возможно, что у вас отношения с человеком воздушной стихии, рыцарь мечей – это весы, близнецы, водолеи, либо, знаете, любой человек какой-то интеллектуальной профессии, либо очень такой с острым умом, даже, может быть, даже с каким-то саркастическим с острым язычком, может быть, с острым, с таким саркастическим чувством юмора, амбициозный, э, рвущийся вперед все время. Ну, э, пожалуйста, если вы в паре, еще не, как бы, не женаты то вам могут предложить, сделать предложение руки и сердце, туз кубков какой-то, может быть, человек просто откроется и начнет говорить вам о своих чувствах, признаться, признается в любви. Кстати, рыцарь мечей обязательно это мужчина, это, может быть, молодая дама, может быть, дама вам признается в любви, кто знает. И вот тут вот э, все завертится, закрутится, может быть у вас отношения на расстоянии, потому что восьмерка посохов ⁇ это э, поездки, перелеты, постоянная коммуникация, или вы просто будете часто с друг с другом общаться, что вполне э, логично, особенно люди, когда в начале своих отношений, они постоянно звонят друг другу, переписываются, смс, какое-то видеозвонки, все вот это вот очень-очень активно будет для вас. А теперь давайте посмотрим для тех, кто одинок и в поиске. Вот эта карта Туз-кубка просто замечательна. знаете, если вы уже женаты даже, может быть, это просто какая-то вот радость. Может быть, у вас новость какая-то беременности, рождение ребенка, покупки какой-то совместной. Совместный предложит вам пожить совместно. Это что-то, что-то такое, что вас очень и очень обрадует вот Туз-кубков. Это всегда радость какая-то. Так, для тех, кто одинок и в поиске, шестерка кубков, шестерка пентаклей и двойка пентаклей. Ну что ж, вы знаете, кто-то из прошлого может объявиться в вашей жизни. Не обязательно это человек, который, с которым вы, у вас были отношения. Может быть, у вас, вы просто вы знали этого человека в прошлом, может быть, учились вместе, в школу ходили, в институте, пересекались где-то, работали когда-то. Вы можете встретиться опять с этим человеком. А может быть, вы хотели бы вот этого человека встретить опять. Шестерка Пентаклей э, говорит о балансе. У вас две карты баланса, двойка пентаклей шестерка пентаклей какие-то долги может быть возвращать долги не всегда финансовые бывают долги бывают кармические может быть вы когда-то оказали какую-то услугу этому человеку теперь пришла его очередь и вот так начнутся ваши отношения либо наоборот кто-то попросит вас о какой-то помощи, и вы окажете, и так завяжутся эти отношения. Двойка Пентаклей тоже говорит, все-таки в начале, я думаю, вы будете взвешивать все за и против. Я не думаю, что вы кинетесь в эти отношения, как в омут с головой. Вы очень трезво будете смотреть на этого человека, будете взвешивать все его качества, все позитивные, все то, что вам кажется негативным. Это будет очень такой, знаете, как бы даже практичный Подход, практичный, трезвый подход вот к этим отношениям. Ну, а теперь давайте посмотрим про финансы. Финансы для водолеев. Карта мира. Паш Посохов. И десятка посохов. Ну что ж, карта мира замечательная. Кстати, карта мира говорит об успешном завершении чего-то. Кто-то, может быть, закончил институт или университет. Теперь у вас есть возможность расширения своей, начать свою карьеру. И, естественно, так как мы смотрим на финансы, значит, начать зарабатывать деньги. У вас как раз паш посохов – это вот первые шаги какие-то. Это замечательно. Это может быть, кстати, для кого-то иностранные партнеры, если вы, у вас свой бизнес, или командировки за границей. То есть все, что связано с, с чем-то заграничным, карта мира или дальние поездки какие-то могут быть. Но у вас это все связано с вашими финансами. Причем первые шаги вы делаете какие-то паш Посохов – это э, как ребенок, мы делаем первые шаги в этом. Единственное, что хотелось бы предупредить, не берите на себя слишком много, потому что десятка посохов – это вот тяжесть, тяжесть, э, слишком много ответственности сразу. Может быть, вы только начинаете что-то, и вы хотите все сразу. И то, то, и это, я и тот проект, и этот проект, и это буду делать, и то буду делать. Смотрите, не надорвитесь. Вот так вот. Поэтому постарайтесь как бы не брать на себя слишком много. И в плане, особенно если вы вот только начинаете, может быть, новую работу вы начали, может быть, даже где-то за границей вы начали новую работу, и вы хотите себя показать, и вы на себя сразу слишком много взвалили. Я боюсь, что вы можете просто как бы еще раз надорваться.